Всем привет! Сегодня буду украшать торт в стиле кактус. У меня здесь масляный крем со сгущенкой. Я его окрасила в зеленый цвет. Я немного крема отложила, оставила белого. И для начала я возьму цитатную пленку. Небольшой кусочек прямоугольный. И мне необходимо нанести черновой слой крема. На здоровье. Ты кактус делаешь? А, угу. Мама, У меня будет тоже тот Большой торт будет. Нет, ⁇ елка Большая ⁇ елка Так, будет ка Так, все круто. Отправляю в холодильник. А, завод и вот. красивай. Открываю вторым слоем крема. Из насадок я выберу одну из этих но они выглядят вот как трубочка и вот такой треугольничек прорезь это из набора 24 штуки они у меня все идут без номеров поэтому я даже не могу вам сказать номер вот здесь примерно 5 миллиметров диаметр и плюс вот такая стрелочка буду вести вертикально стрелочка вот эта прорезь смотрит от кактуса в другую сторону и веду вертикально к центру веду прямо по заготовке вот так и теперь следующую рядышком и свожу на нет в серединку продолжаю то же самое мне понадобится белый крем. Отрезаю здесь совсем маленький тонкий уголочек, примерно 1 миллиметр. И расставляю на вот этих ребрышках точечки. Такого плана. Вот что у меня получилось. Я отправляю в холодильник. И осталось сделать цветочки. Это насадка хризантема номер 81. Крем я окрасила в красный цвет, чтобы проще было устанавливать, я цветочки заморожу. Осталось немного зеленого крема, поэтому клеить я буду на него. Снимаю цветочек. И у меня сверху будет стоять большой цветочек. Вот такой мини-тортик получился у меня. Кактус вполне симпатичный и необычный